ножницы. Также были приобретены в сплаве. Конструкция довольно таки проста из детства. Единственное, что там были меньше режущие. Сама режущая часть была поменьше. Здесь как бы побольше реализовано. Сделаны качественно. И в отличие от совковых ножниц там были пластиковые душки, здесь металл, прессованная скорее всего из порошка какая-то текстура, но тем не менее совковые ножницы и рядом не лежали здесь сделана компания трек делает трак вот для компании сплав вот можно заказать в китае точно такую же но дешевле ножницы в сплаве они стоят в районе 180 рублей на китайском сайте до 100 рублей можно свободно найти есть топ складных ножниц у меня видео ссылка будет в описании на заказ ножниц тоже